всем привет друзья вот закончил я стойки вот такие к полкам. В предыдущем ролике я показывал, как я делал вот такие ветки кронштейновые, да? Некоторые э, с подписчиков даже написали, что они похожи на оленя рога. Ну, возможно, и похоже немного смахивает. Но задумка была вот такая. Как бы вот внизу вот поменьший кронштейн, потому что там место ну, не позволяет вот чтобы полка держалась потом уже кронштейны побольше так стоять не падать вот э -э -э думаю что задумка такая интересная на мое мнение когда-то я хотел тоже сделать подобный заказ одному заказчику уже даже проект нарисовал от руки ему все там разрисовал все как положено ну, в принципе, по цене мы с ним не сошлись. Он заказал где-то у других. Ну, не такое, как... Как бы я сделал, например, вот такое. Да? Вот, в данном случае. Но, как говорится, проект даром не, долго не лежал. Я показал вот следующему заказчику. Он как бы согласился, что... Похоже, так, такой можно сделать такие полки. И в принципе, вот как говорится, уже результат. Тоже, как бы такая задумка, вот я резцом повыбирал выбирал как на ветках. Чтобы, как бы казалось, что это тоже, ну, например, ствол дерева, да, там кусок отрезано с ветками. Вот, как бы, вот такая задумка. Вот, Ну, в принципе, в предыдущем, э, как говорится, проекте у меня были рисунки чуть другие, потому что э, я уже как фантазия играет, так играет. У меня как бы внизу начинала расти, да. Тут одна ветка, вторая ветка к полкам, и так верхняя тоже одна и вторая. Ну, так как это уже посложнее работа, потому что ветки нужно было прикрепить одна к другой, множество разных веток нужно было бы нарезать. Соответственно, и резьбу резать с разными ветками. Ну, в принципе, очень и очень как бы много работы с тем был, ну, как бы проектом был бы. Вот. Но тот эскиз как бы был нагляден, и я заказчику предложил вот таким вариантом, как бы подешевле. Вот, ну и тоже довольно неплохо будет смотреться. Полки я уже тоже погрыз, поброшировал немного, немного под старинку сделал это все вместе уже покажу, наверное, в следующем ролике. Вот, когда уже все соберу, по палачу уже полностью сделаю такой обзорчик, сделаю некоторые хитрости, как бы не хитрости, а нюансы там расскажу. По поводу вот таких полок. Ну, в принципе, я думаю, здесь тоже такого сложного нету ничего. Вот, полку сверху вот уложим. С той стороны прикручиваем и прикручиваем к нашей ветке. Вот. вот, Ну, в принципе, некоторые подписчики, я уже говорил, что охрестили оленями и рогами. Ну, возможно, и похоже. Но когда будут уже полки стоять со всеми этими они как бы уже будут играть роль веток, уже будет заметно. Вот видно, я сделал ветку, как бы ветку сделал здесь упор и здесь упор вот в этой части, потому что, ну, чтобы укрепить данный, данную конструкцию с той стороны, Саморезом прикрутил, намазал клеем, конечно. Но на всякий случай укрепил конструкцию, чтобы было пожестче потому что если б, было бы только на одну, но здесь, ну как-то оно не очень бы было крепкое, если честно. Но так будет покрепче. Вот сюда и сюда по саморезику сверху. Вот. И, как говорится, то, что надо будет. Вот, Ну, в принципе, я думаю, что уже поняли, что это будет. Потому что предыдущих, э, в предыдущих ролики у меня спрашивали, что это, как это, э, и с чем его едят, в принципе. Ну, думаю, что уже, например, уже всем все ясно. Вот как-то так, друзья. Ну что же, буду заканчивать. Уже, как говорится, вечер, уже... Без 27 вечера, так что день прошел плодотворно у меня сегодня. Так что буду идти отдыхать. Ну и вам того же советую. Всем пока, друзья. И всем крепкого здоровья. До новых встреч.